Apple Event была на одном дыхании, что нам представили заставку Apple TV+, то какие у нас выпустили фильмы, затем демонстрировали спортивный канал Friday Night Baseball, то есть бейсбол доступный на iPhone, iPad и Apple TV+, естественно. Дальше нам предоставили новый чип Apple Silicon A15 Bionic на новый iPhone SE 3 или iPhone SE 2022, новый iPad Air также на чипе M1. Тот, что на iPad Pro. Новые чипы для iMac, Mac, MacBook, MacBook Air и так далее. То есть это будут три новых чипа. M1 Pro, M1 Pro Max и M1 Ultra. Новый. Mac Studio на чипе M1, Max и M1 Ultra Специально изготовлены для работы дома И не только Работа с музыкой, фото, видео И это все в студию, то есть Для профессиональной работы И точно так же к новой Mac Studio Нам Studio Display 5K Retina и Mac Studio. И вот, в принципе, вся наша презентация, ребята. Конечно же, предзаказы у нас по Mac Studio уже сейчас, но э, с 18 марта в магазинах все остальное точно также В пятницу предзаказ, а остальное 18 марта уже можно купить в магазинах Apple.